Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик: Алексей, Алешень, сынок, Алексей, Алёшенька! сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся и страншею в бой встала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, Но сквозь годы мчался он вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили, «да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать сыне повторить, Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, что вот-вот-вот сейчас в окно Посреди тревожной тишины Постучится сын ее с войны.